Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим вариант установки головного устройства, установки камеры заднего вида и омывателя камеры на примере автомобиля Subaru XV. Изначально здесь стояла вот такая вот магнитола. Это обычный дисковый ресивер, который нам надо будет заменить на магнитолу на Android. Мы уже собрали новую рамку, перенесли сюда блок климата, магнитолу, кнопочки, кнопочку аварийки и воздуховоды. Сейчас мастер у нас занимается установкой камеры заднего вида. Здесь базово не было места под установку камеры. Уже частично протянул проводку. В саму крышку багажника установил предварительно камеру. Вот, примерно вот так, вот так вот она непонятно как смотрит. Но нам необходимо ее подключить для того, чтобы вымерить угол наклона этой камеры. Это у нас накладочка, которая расположена снаружи на крышке багажника. Вот здесь вот эту зону мы используем под установку камеры. Здесь была устамповочка. Вот эта вот штучка находилась раньше вот здесь вот. Мы ее вырезали под, так, под тот размер, который изначально предполагает на заводе. И после всех наших работ у нас получится, что установленная камера будет максимально идентична так, как было когда-то придумано на заводе. Мы закончили установку камеры самой и омывателя. Значит, внутри у нас вот там находится врезка. Здесь мы поставили тройники. У нас шланг один пошел наш на омыватель, а этот у нас, соответственно, на омыватель стекла. Дальше мы пошел по штатным местам, зашел вовнутрь крышки багажника. И э, вот так вот это выглядит снаружи. То есть установленная камера э, в штатное место и плюс э, сверху вот маленькая... Трубочка это и есть омыватель камеры. Работает он совместно с омывателем заднего стекла. Осталось нам закрепить магнитолу на место, защелкан все разъемы. И окончательная проверка. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.